И последний на сегодня спикер с которая может на первый взгляд показаться, возможно, кому-то скучной, но на мой взгляд она не очень интересно подает. Албина. Не, не, не, не, не, не, Кто может прочесть? <смех> чтобы... <смех> я учусь в колледже уже четвертый курс, это последний, и учусь я на медсестру. Я пришла, значит, с мамой в приемные, такая думаю, что написать и куда поступить. Я не знаю, в пусто в голове. Я такая написала, сестра сказала. И я попала. Все, получилось, уже четвертый курс, курс и пишу дипломную работу. Вот, дипломная работа, тема называется ⁇ Стететестренский уход при сахарном диабете ⁇ Вот такая тема. Я такая не знала, что думать, такая пишу, пишу. Писала но очень долго. И не знала, куда и куда, как взять информацию, и как рассказать, где нести людям, получается, доходчиво. Но медицинские термины еще, я такая думаю, как люди простые поймут. Ну, в общем сделала вот такую презентацию. Поджелудочная железа у нас, вы видите, да, вот у нас такой есть, Такая. такой гормон. Вот. И она у нас вырабатывает гормоны. Очень много их гормонов, я даже боюсь их перечислить. Вот. Основный гормон поджелудочной железы это инсулин. Вот видите, вот инсулинчик наш. И она э, помогает нашим клеткам э, вот эту глюкозу есть. И она попадает туда в клеточку, и она живет дальше, вот, на клеточном уровне. Что происходит, когда инсулина нет в организме? Ну, происходит заболевание, которое нет инсулина вот. дальше. И становится сахара слишком много. И начинает наша клетка съедать, вот, жировые клетки, она, она молодая, и съедает их всех. И что же тогда мы видим у человека, который весь этот весь процесс происходит? Сахар увеличивается. Дальше, вот первые симптомы наши, которые э, у человека понятны. А, что же происходит? Человек, э, когда заболевает, он сразу начинает пить много-много жидкости. Это самый основной симптом, и у него слухость во рту возникает, постоянная. И человек постоянно начинает худеть, и есть начинает при этом, у него повышенный аппетит, и он кушает, кушает, но при этом не набирает веса и не развивается. И второй признак, третий, четвёртый, человек постоянно ходит в туалет, пьет воду, ходит в туалет. И еще самый последний, то, что зрение теряется у людей. Получается, самый первый близок, э, ну послед, последующее осложнение, могут пойти, что зрение теряется, ухудшается ну, зрение. Э, впоследствии люди теряют зрение. А, дальше. Вот такие э, симптомы есть. Что же делать, если бы такие симптомы увидели, да? Вот э, есть, у нас тут в зале сидит такой замечательная мама, которая э, растит такого ребенка, которая который диабетик, вот, и у нее тоже можно это. Она тоже рассказывала то, что э, у меня ребенок был э, э, ребенок, который, ну, не кушал вот, и он постоянно туда-сюда ходил, бегал, прыгал, и вдруг он развивается и, ну, получается пьет много воды, худеет при этом и э, цел, целую булку съел, да, ну, половину булки. Представляете, вот булочка белая, и сел просто ребенок, и ходит туда-сюда. Ну, бегает в туалет и пьет воду, и непонятно, да, и сразу отвели вот, в больницу и вот, сразу выявили. Вот, это самое важное, потому что впоследствии ребенок может впасть в кому. Это самое осложнение такое. Так что берегите свое здоровье. А что же делать? Что делать? Первым делом нужно пойти к врачу, потому что, когда что-то происходит, нам непонятно с организмом, а специалисты лучше разбираются в своем деле. Вот. Пойти, значит, пошли к врачу, он дает нам рекомендации, что делать. Сначала нужно исключить все продукты, которые могут повысить наш сахар в крови. Заниматься спортом и правильно питаться – это самое основное. И то, что говорит врач, надо всегда слушать и делать. Измерять инсулин, и... Ой, не, глюко... не инсулин, а глюкозы измерять, и наблюдаться еще нужно часто у врача. И дальше что? Есть еще такое заболевание, которое встречается у взрослых. Старше 40 лет. Первый тип встречается у молодых людей и у детей. А это, это заболевание встречается у пожилых людей. получается Она называется сахарный диабет второго типа. Что же происходит? У нас тоже есть клетка, инсулин, глюкоза и жировые клетки. И впоследствии что происходит? Жировых клеток становится слишком много, и они захватывают клетку. Uh, и что дальше? Вот. Повышается глюкоза, потому что инсулин.. инсулин, Инсулин uh, с глюкозой не могут подобраться клетки, и соответственно глюкоза повышается. Uh, и что же делать тогда? Uh, и, ой, первые симптомы. Uh, человек начинает постоянно uh, толстеть, набирать вес, Он, у него повышенный аппетит, как и у первого типа. И человек постоянно много пьет воды и ходит в туалет. И э, вот такой вот симптомы. Если в первом типе человек худеет резко, то во втором типе человек э, толстеет, на набирает вес. Дальше. Что же э, И можем взять, э, измерить индекс массы тела. Вот, возьмите свои телефоны, прямо сейчас проверим. И откройте там приложение конкулятор называется. Знаете, да? Вот. вот, видите, пример, да, масса тела делим на рост в метрах квадратных. Вот, это мой пример. 55, примерный вес и делим на 160. Там, не забудьте, там запятуют. Если забудете, то неверные неверные данные будут. масса тела, делим? Масло делим на рост. Еще в скобках они должны быть. Запятая одет, у меня. Да. Ну все, получилось у вас? Получилось, число получится. Круглое? Да. А что они еще? И все. И что это значит? Что это значит? Сейчас смотрим. У всех получилось? Вот. Поздравляю, если у кого такие показатели от 18-5 до 25, это норма. Если выше, у вас предожирение, ожирение первой степени, второй степени, третьей и так далее. я Ну, да. Если вы хотите похудеть, то нельзя догонять, догонять угу. до дефицита и угу. можно остановиться на норме. Вот такая норма у нас у каждого есть своя. Дальше. А, что делать? Ну, первым делом тоже нужно пойти к врачу, потому что любые заболевания, которые гормональные есть, они могут вызвать ожирение. Это скучная тема, я знаю, все заснули. А, и что делать дальше? Правильно питаться, и это знакомьтесь, это ваш будущий тренер, который с вами будет заниматься. Кошар. А, дальше идем. А, а, Подводя итоги. Вопрос? Э, Вопрос. Вопросы можно? да. да. Вопросы. Давайте. Есть вопросы у меня? Есть вопросы? Yeah. Я думаю, что тут никто yeah. не ну, понял, нет, про то, что я говорила. Про распространение. Ну, достаточно много сейчас диабет. Uh, да, сейчас много, очень много людей, которые болеют такой, таким заболеванием, и некоторые даже не знают о том, что у них есть диабет. Вот. Uh, а чтобы? выявить диабет? А, ну, получается, любой терапевт может? Первый симптом, я рассказала, самое основной это то, что человек очень много пьет воды и при этом ходит в туалет. И у него развивается, и он постоянно много, много кушает. Это у первого типа и у второго типа. Но это различие в том, что первый тип худеет очень резко, а у второго типа, ну, он набирает вес, да? Вот. А вылечить можно? Первый тип вылечить невозможно, потому что ну, инсулина вообще не вырабатывается вот, поджелудочной железой. И вылечить практически невозможно пока что сейчас, на данный момент. Наверное, в будущем могут вылечить. А причина железу, Да, да. Нет. А причины возникновения? А причин развития много. Это, получается, различные инфекционные осложнения. Это... Те дети, которые заболели сахарным диабетом, э, как правило, они заболели э, инфекционным заболеванием, как, краснуха, кож, такими заболеваниями, вот. И, э, и у них идет, получается, такое страшное слово забыла, ну ладно, э, получается, у них собственно, собственный иммунитет, получается, седает клетки инсулина, которые там есть, вот, вот, которые вырабатывают инсулин, вот. И инсулин прекращается вырабатывать. А вот этот тип... А это есть люди инсулинозависимые? Да? да, инсулин зависимый и инсулин независимый. Это старше 40 лет и молодые. А второй тип можно вылечить? А второй тип можно вылечить. Надо пойти к врачу, взять сначала нужно пойти к врачу, получается, выяснить, почему у вас происходит ожирение, набор веса. Вот. И ожирение вызывает любые заболевания, которые есть, гормональные, женские заболевания, которые есть, очень много их, я даже боюсь перечислить. И пойти к врачу, надо выяснить, что происходит, ну и дальше пойти в спортзал, заниматься активным образом жизни, вот, и будет все чики-куки. В заключение хочу сказать, что не надо бояться всяких заболеваний. То, что поставил врач диагноз, это не значит, что вам поставил приговор. Можно с этим бороться и дальше жить, и развиваться, и заниматься активным образом жизни. Вот что я хотела сказать. И самые первые симптомы, которые это очень важно знать каждому человеку, потому что первые, знание первых симптомов помогает человеку дальше... Но что делать с этим заболеванием, и иначе может стать хуже. Вот э, она знала, что у, у ребенка происходит что-то не то, и она сразу пошла к врачу, измерила глюкозу, и вот теперь ребенок активно двигается и развивается. Правильно, Серина? Да. Вот. Можно вопрос? Да. Хотела задать вопрос, но мы вопрос перехватили. Ой. Ну, давай, давай. Ну, у меня сейчас насло. Вы разбираетесь только в инсулиновой этой меня нет. Можно его вылечить как-нибудь быстрее? Я <смех> не могу. Что я могу сказать? Ешь чеснок. Ешь чеснок. <смех> Это естественный, получается, антибиотик, э, который соматин. есть. Да. <смех> <смех> вот. И есть много-много продуктов, которые повышают, э, э, как сказать, иммунитет. Вот. И они очень много помогают. Я потом тебе скажу, какие продукты можно есть. Я даже одним буду. Ну, а, да. Берегите свое здоровье и здоровье близких. Вот. Давайте похлопаем Албине. Что вам понравилось в этом выступлении? Клеточки. Да. Все же разобрались с тем, как происходит это сахарный диабет первого и второго типа. Да, я очень давно знаю про эту болезнь, но как бы что происходит, почему, так было вообще непонятно. Тут с Албиной придумали, что будем рассказывать так, стало вообще предельно понятно. Теперь сам могу пересказать, кому хочешь, почему возникает диабет и так далее. Есть еще какие-то дополнения, может, еще что-то? Мне показалось, что можно было... Я хотел бы задать вопрос, что как подтверждает диагноз обычным анализом крови? Да, там глюкозу берут. Угу. И куча много надо исследований что пройти, чтобы поставили диагноз. А какую ее песню? Песню. <свят> <Что? свят> глюкозы какую? Про невесту <свят> или снежинки ртом ловила? <свят> <Нет>. <свят> а, Албина, есть одна критическая штука, которую вообще запрещено делать. Это запрещено говорить залу «это скучная тема». Я понимаю, вы все уснули, ожирение – это скучная тема. Я понимаю, это было неинтересно. Это запрещено говорить просто категорически. Я понимаю, что ты волнуешься, что ты пытаешься снимать себя ответственность, как-то пытаться им понравиться, но ты им понравишься больше, если не будешь произносить таких фраз. Ни в коем случае нужно говорить «моя тема шикарная, интересная», даже если это не так. Даже если ты так не считаешь. Потому что зал становится еще хуже от того, что сам спикер говорит нам, что неинтересно. Ну, неинтересно так, неинтересно. А, ты будешь удивлена, когда, если реально ну, была бы у тебя возможность заглянуть к ним в голову, и ты увидела, что многим было реально интересно. А, а спикер говорит, вам неинтересно, как бы несколько оскорбляя мое же личное чувство вкуса То есть мне понравилось, мне говорят, неинтересно Я такой, что, почему, так считаешь? Но это запрещено, не делай так а, Больше уверенности, вот мы тебе, больш... ну, большой совет тебе ты от того, что пытаешься говорить, я волнуюсь, или тема неинтересна, не делаешь лучше, ты делаешь хуже Наоборот, накидывай больше уху на это, что это классно, это супер, нормально я рассказал и так далее Это делается, кстати, почему, как с этим можно справиться? Просто больше с ними общайся Поднимите руку, у кого есть дети, поднимите руку, кто знает, что такое сахарный диабет Отлично Кому было понятно, кто разобрался, что такое сахарный диабет первого признака? Хорошо, движемся дальше Каждый раз, когда будешь видеть эту реакцию, от них перестань казаться, что интересно неинтересно Они живо реагируют Преврати это в общение, в которое можешь калибровать реакцию зала, а, а не так, что смотришь на них, он лазит в телефоне, и ты делаешь себе вывод, что он лазит в телефоне, это интереснее, чем твое выступление. В то время как люди обычно еще могут лазить в телефоне, потому что записывают каждое твое слово. Ну, у меня такое бывало. Девушка, а вы чего лазите в телефоне, вам не интересно? Нет, я все записываю за вами. Мне вообще очень интересно. А, да, ну ладно, все дальше идешь, думаешь, что я пристал Наоборот, человек как бы очень интересно. Поэтому не думай за людей и ни в коем случае, ну, тем более не навязывай мысль, что это как-то скучно, неинтересно и так далее. Учитывая, что готовилась целые месяц. А, в остальном большая уточка, очень рад твоему результату. Давайте все вместе похлопаем на лбей. Проводим ее, попросим Сашу.